привет всем мне очень много задают таких вопросов как сформировать орхидею чтобы она цвела дугой сейчас я вам подробно показывать буду вот у меня орхидея я купила дугу уже в готовом виде в цветочном магазине и сформировала дугой аркой цветонос как я его формировала? Сейчас я расскажу. Вот вставила для начала арку, потом цветонос рос, рос, вот как в этом случае. И его все время нужно поворачивать. Для этого, в данном случае. Нужно для начала обрезать старый цветонос. Беру секатор. Сейчас обрежу. Перекись водорода. Обработаю. И протру салфеточкой. Можно ваткой. Чем угодно. И отрежем старый цветонос. У основания. Так как он больше цвести не будет. Он засох сам полностью теперь будем формировать новый цветонос дугой для этого я взяла две палочки приблизительно одинакового размера величины теперь беру проволочку изгибаю проволочку дугой и между собой закрепляю проволочку вот такой Заколочкой, прищепочкой. Дугу делаю такой формы, как мне нравится, допустим. Вот так, например. А затем я куплю готовую дугу и вставлю в эти же места. А для начала пойдет формировка. Вот у меня рост цветонос, и я его все время фиксировала прищепочкой. Выше, выше, выше. И теперь он у меня пошел в сторону. Он уже, конечно, немножко много, больше нормы пошел. Он плохо будет изгибаться, я могу его поломать. Но надо его вот так выравнивать и фиксировать. И он будет подниматься, потом выше. Следующий, когда он отрастет, дальше фиксируем. И потом, когда пойдет время на дугу переходить, вот как в данном случае в этом большом растении, это у меня пошел отросток от основного цветоноса. Опустила разветвление, так как этот цветонос уже процвел. Это такое было зрелище красивое. Все цветочки процвели на конце еще будет цветочек и вот он начал пускать новую для того чтобы в этом месте он поворачивался мне нужно прикрепить эту этот цветоносик к самой дуге вот таким зажимчиком я сделать не смогу нужно взять проволочку вот такая гибкая проволочка это орхидейки обычно Крепаться, и взять вот так кончик цветоноса зацепить и зацепить проволочкой и зажать вот так и он так привыкнет потом ближе зажму отрастет дальше еще буду зажимать и таким образом я поворачиваю свой цветонос смотри в трех местах я уже повернула. Здесь надо было чуть-чуть повернуть. Был бы плавный переход. А так я не зажала вовремя. И он резко повернулся. Но будет тоже очень красиво. И когда она зацветет, белоснежные цветы будут. 10 сантиметров в диаметре. Это такая красота. Я вам ставлю фотографию на первую заставку. И вы посмотрите. Какая это будет красота. Необыкновенное зрелище. И вот так я формирую арку. Кому интересно, попробуйте. Тоже получится. Ничего сложного. И интересная новая цветочная композиция получится. И второй очень важный вопрос. Меня спрашивают очень часто многие зрители. Чем я поливаю свои цветы, чтобы они... Хорошо себя чувствовали цвели почти постоянно. Но открою свой секрет. Я беру на литр воды, когда у меня нет никаких удобрений, нет стимулятора роста. Ничего у меня нет в данный момент. Но у меня есть близкая аптека. Я иду в аптеку, покупаю витаминки В12. Беру одну ампулу. Она такая у нас красненького цвета. Они недорого стоят, это недорогие витамины. Красненького цвета. Здесь 1 миллилитр И выливаю эту витаминку в литр воды. Вот так. И этим растворчиком можно заменить удобрения. Еще я делаю коктейль. Коктейль я сделаю в следующий раз, потому что мне сейчас коктейль не нужен. Я вам покажу в следующий раз коктейль из витаминов. Витамины группы В, они очень полезны для людей. А то, что полезно для людей, для растений тоже полезно. Оно улучшает обменные процессы, растение лучше цветет, лучше впитывает в себя витамины, влагу. В общем, очень много хороших результатов. И я своим коктейлем стараюсь, в данном случае не коктейлем, в данном случае витамином В12, я поливаю, когда у меня нет никаких удобрений. Но за месяц, раза два я точно поливаю витамином В12. Вот моя орхидейка. Это каода. Она, вот, просмотрим, листиков молодых не пускает. Вот этот, этот рост до этого уровня, чтобы на следующий раз посмотреть. Новый не пускает. Посмотрим, за сколько времени она начнет растить, новый листик. Я ее не поливала еще витамином В12. Корни у нее ну, такие средненькие. Приступим. Беру кашпо, ставлю колоду и лью витамин на свою колодочку. Полный горшочек. Она постоит у меня минут 15. Напитается воды, видите, полную я налила. Кора напитается, там у нее торфяного стаканчика нет, поэтому я смело налила полный. Если бы я ее не пересаживала, была бы торфяная бомбочка, как говорится, внутри, тогда бы я налила вот столечко. Так 20 минут надо подождать, чтобы она купила Когда заливала свое растение, в пазухи листика вот в эти места попала вода. Ее обязательно нужно удалить салфеточкой, иначе пойдет загнивание. Вот так промокнуть, чтобы эти места всегда были сухие. Если капелька воды остается, пойдет загнивание, и орхидейка может пропасть. даже если вы купаете свое растение, тоже обязательно вытирать нужно пазухи. Вот видите, салфеточка мокренькая. Сейчас я с другой стороны возьму сухим, с сухой стороны салфеточки еще протру и этот листик. Сюда вообще ни в коем случае, чтобы не попало. Точка роста загниет, и растение цвести не будет. И продолжать свой рост тоже не будет. Она будет давать только детки. Пока есть точка роста, с растением все в порядке. Так, ждем 20 минут. Все, прошло 20 минут растение можно сливать корень позеленел теперь его стало хорошо видно и посмотрим через какое время покажет себя моя кода как она пойдет в рост а вот этот который я делала аркой свою орхидейку это азиатская орхидейка тоже залила и моментально ну начал зеленеть корень моментально тут корни хорошие в этой орхидейке не бойтесь этим ра раствором то есть с добавлением витамина В 12 я поливаю все цветы и орхидейки и фиалочки они очень хорошо растут этим раствором корень не обожгем Пере... а витаминоза, то есть переизбытка витамина, не будет. Так что смело поливайте свои растения витамином В12. А в сочетании витаминов, какие витамины с чем сочетаются, то есть витамины коктейль, я вам покажу в следующем видео. А данное видео было про витамин В12. Его очень много идет, посмотрите. 10 ампул. Недорогое. Сколько у нас оно? На Украине оно стоит 15 гривен. 45. Это недорого. Он в некоторой степени заменяет те препараты, которые под, продаются в, государственной, в государственных магазинах. Удобрения. Если у вас нет этих удобрений, можно спокойно обойтись на некоторое время витамином В12. Спасибо за внимание. До свидания. Ждите новых видео. Всем красивого цветения!